Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала Плазблок Сразу же хочу поздравить всех с наступающим 2016 годом И показать вам абсолютно новое видео Не то видео, которое я до этого выкладывал Это были профессиональные видео, которые, скажем, на телевидении выходило как рекламный ролик А сейчас мы хотим снять просто на фотоаппарат Скажем, без всякой задержки, без всякого монтажа, как сказать, одним кадром А хотим мы показать, скажем, наш Плазблок, как он будет гореть то есть горит он или не горит. Вот я хочу оператора значит, пригласить сюда и показать, что такое пластблок. Вот сюда поближе, поближе, поближе. Вот смотрите, пластблок это смесь полистирольных шариков с бетоном. То есть, вот видите, вот эти белые шарики это, грубо говоря, пенопласт. А вот здесь даже вот видно, вот какой он, да. А вокруг него это бетон. Благодаря бетону пластблок становится таким крепким. А благодаря пенопласту он легкий и теплый. Но при этом он не горит, мы это утверждаем. Но многие этому не верят. Вот сейчас мы просто возьмем и скажем, обольем весь этот наш э, домик вот таким образом бензином очень обильно а, кстати, мы еще э, тут в качестве эксперимента взяли газоблок, который мы тоже начали э, выпускать я специально не буду прекращать говорить, чтобы не было скажем, ощущения, что это монтаж ну вот, очень сильно подберем подождем, я думаю, что пока горит бензин да, все это делаем еще и так переберем Присажьте, если вы там бухгерянули, то вы думаете, что у тебя, то у него шансов просто не было. А так, смотрите, как здорово, видит? Да. Человек классный. Офигеть. Ничего себе? Ух, это уже не все, да? Ну, на полочинку бензин, что бы любви. А смейте там бензин, заберем, убейте все. Ну, еще, если там бухгерянули, то у кого-то, чтобы то все бил, то есть, но здесь бензин, но здесь бензин, да здесь бензин. Хорошо, ты. Сейчас, тебе представь, тебе хорошо, ты, мол, все-таки, подговоряемся, посмотрим на сколько угол, скажем и вот смотрите, обратите внимание, оператор поближе, да? Смотрите, видите, вот те шарики, которые были, они уже оплавились. Но это нормально. То есть они пенопласт сам по себе действительно плавится, но он огонь не поддерживает. Он весь потух. Ну вот здесь еще бензин все равно имеется. Вот и все Вот и все А вот теперь давайте мы поковыряемся здесь. Вот смотрите То есть вот видите Он сгорел, но каркас-то Цементный остался он Прогорел там на 5 минут. Да, да какой, вот как раз на один шарик и прогорел То есть те шарики, которые внутри Они нисколько не сгорели ну, вот смотрите, в общем-то, достаточно хорошо горело, да. А блок даже не нагрелся. Ну, он тепленький, чуть-чуть буквально. Совсем чуть-чуть. Вот, а здесь, а здесь холодный. Потому и шарики не тронутые. То есть, грубо говоря, тут даже на 5 миллиметров, наверное, не, не сгорело. То есть, вот там шарики все они целые. Вот. Это о чем говорит? О том, что пластблок не горит и не подержит. Кстати, газобетон тоже не горит. лично тоже. Тоже отлично. Ну все, оператор сейчас выключает эту камеру, и мы обложим его травами и пожестим.